Почему мало энергии? А вот у меня мало энергии. У меня энергии не хватает. Смотрите. Первое, что вам следует посмотреть, это на свои требования к себе. Возможно, возможно, я не утверждаю, но возможно, велика вероятность, в вашей собственной голове есть очень крутой образ того, каким вы должны быть. Но а каким вы должны быть? Понятное дело, в 6 утра проснуться. Нет, в 5 утра, потому что есть книга, первый час определяющий ваш день. Типа вы в 5 утра должны проснуться, за в 5 утра целый час вы должны медитировать первые полчаса, потом изучать литературу, делать зарядки и все остальное. Желательно еще побегать, это еще полчасика. Потом вы должны собраться, поехать в спортзал, потом вы должны поехать на работу, на работу весь день носиться. После этого вы должны в обед с кем-то встретиться, потом поужинать с кем-то и вечером еще пойти куда-нибудь потусить. И вот если у вас такие ожидания по поводу себя. Что другие-то так живут. Да, другие так живут. И рассказывает в инстаграм, нам рассказывает, да, что да. они так живут. Об этом мы в третьей ступеньке группы поговорим. Ну ладно. Если у вас есть такие ожидания по поводу самого себя, то скорее всего нормально, что они у вас не сбываются. Ну и если... Ну то есть вы берете себя. Вот я есть вот такой, который... Может... Ну, не, не обязательно ну но ограниченное количество ресурсов, да? А есть другие люди, если вы себя сравниваете с ними, то, понятное дело, вы проигрываете. Ну, потому что, на самом деле, я пытался, причем я даже про VTL, тогда еще ничего не знал, я пытался вот, пытаться, ну, вот, вот жить как-то вот так вот, я заболевал <сместить> не один раз. Я вставал, рано что-то делал, делал, делал, делал, к вечеру я рвался, второй день провал, третий я заболевал потом, мой организм просто не справлялся. А самое интересное, что у вас есть представление, какими вы должны быть энергичными. Плюс к этому представлению вы читаете других людей, как у них все энергично и замечательно происходит. Же, а эти люди выставляют только то, что они хотят вам написать, понимаете? они а на самом деле, что у них происходит. То есть, ну, вряд ли вы увидите много людей, которые пишут в Инстаграм, какие они грустные и унылые, как у них не хватает энергии, у них там сотни тысяч миллионов подписчиков, правильно? Потому что ну, в соцсетях принято выставлять одну сторону жизни и прятать другую сторону жизни. Согласен? Ну, потому что кому нахрен нужно смотреть на вот этого грустного, унылого товарища, который все время жалуется на жизнь? У меня в халате с чашкой да, чая бродит да, и промаргивается. Это не прикольно. А да, вот да. как он там там, там, там, везде успевает У нее так много энергии, это приятно смотреть активно, не тоже течет, бьет ключом жизнь. Да, поэтому вам для того, чтобы понимать вообще Энергичный вы или нет, вам надо понять, какой вы В принципе, да, то есть нет ли у вас Каких-то слишком завышенных требований уровень энергии Да, возможно, ваши требования, ваши представления О том, каким вы должны быть Возможно, они совершенно не соответствуют тому Какой вы есть на самом деле И, возможно, ваш уровень энергии Он совершенно не тот, который вы хотели бы, чтобы был но, что самое главное? Самое главное здесь посмотреть по-честному. У нас есть видео классное, там, смонтированное прикольно, когда я рассказываю, что вот вы хотите быть э, в Феррари, а по факту вы там Запорожец, да? И вы не дотягиваете, Жигуль. Жигуль. Да, и вы не дотягиваете по факту, вот. И если вы думаете, что вы Феррари, а на самом деле вы Запорожец, то вы никогда не сможете туда перейти, вы уже думаете, что вы там. Поэтому если вы постоянно ругаете себя за то, что я вот такой неэнергичный неэнергичный, и вот тянетесь туда, вы не можете увидеть, что у вас в настоящем, и вы с настоящим ничего сделать не можете, вы будете в постоянной бомбежке, бомбить у кого-то, в сомнениях, вам будет плохо, вы будете себя ругать, осуждать, что вот, какой же я плохой, и вообще таким быть нельзя, и так далее. А самое интересное, что в этот момент ваш уровень энергии еще больше падает, Конечно, пад, вы, втаптываете, вы втаптываете себя в грязь, Ой, в... ну да, вы втаптываете себя, вы себя осуждаете, вы себя ругаете, и, и дело, конечно конечно, не вы том, что что просто хотим. в минус себя уводите. С другой же стороны, если вы по-честному увидите, так, моей энергии, я, например, знаю, что моей энергии, ее мало. То есть, грубо говоря, вот я сегодня живую встречу отведу, там, 2-3 часа после этого, я уже не работоспособен особо. То есть, я, может быть, пойду потусую сегодня, да, я в караоке все хочу сходить, и то мне, возможно, не пойду, потому что я устану, вероятно, да, и говорить устану. Неизвестно, то есть надо знать себя, надо чувствовать себя, надо понимать себя, но с другой стороны, когда ты знаешь себя, ты знаешь свой уровень энергии, ты можешь посмотреть, а может быть что-то имеет смысл поменять, и вот по чуть-чуть я вам хочу сказать, может где-то добирать, да? то есть грубо говоря, вот ты видишь, что здесь есть тебе отдохнуть чуть больше, то ты сможешь чуть улучшить свое состояние. Но не стоит ожидать, что если вот ты узнал, что ты в АЧЛ и получил фишку для отдыха, теперь твоя жизнь изменится, и ты будешь в 5 утра просыпаться, в 3 часа ночи ложиться и вот весь день тусить. Ну, то есть, когда ты адекватно себя знаешь, когда ты адекватно с собой взаимодействуешь, у тебя нет такого, что в 5 раз растет уровень энергии, и ты становишься, как обычный человек, можешь действовать. Вот нет такого, правда. Ты просто себя лучше чувствуешь, можешь делать больше, ты лучше себя чувствуешь, но ты не превращаешься в обычного человека. Все равно уровень твоей энергии сильно ограничен. Ну, потому что ты все глубже, интенсивнее переживаешь, тебе больнее, ты глубже копаешь, да, ты разбираешься лучше, ты видишь много деталей, нюансов, конечно, ты будешь быстро перегружаться, будешь быстрее утомляться, чем обычные люди. Я бы сказала еще один маленький момент, Давай. тут очень важны... Критерии оценки, то есть на что мы ориентируемся и по каким критериям мы себя оценим. Если мы ориентируемся и свой уровень энергии мы оцениваем по другим людям, то, скорее всего, у нас всегда будет проблема. Если все-таки этот критерий оценки я сам в своем там лучшем состоянии или в своем нормальном состоянии, то гораздо проще все становится яснее и понятнее, когда ты знаешь себя, и свой уровень энергии и свой потенциал. И мне нравится в чате прилетела фраза, комментарий Да, но это ведь очень трудно, чувствовать себя, уважать себя никокенным Смотрите, друзья, никокенным это ваша оценка самого себя Я никокенный, это в общем-то очень похоже на бомбежку Потому что я никокенный, это что такое? Значит я должен быть вот такенным, а я вот такенный А есть еще другие, которые еще более вот такенные, а значит я еще хуже Все забомбило это Но как раз о том, говорю. что вы не знаете себя, что вы ориентируетесь на других, на сравниваете фото, себя, да. конечно, сравнивайте себя с другими. И, конечно, на фоне, я не знаю, ну сравните себя с качком, например, да, вы, например, девочка, которая никак не занималась, сравните себя с качком. Конечно, вы будете говнокачок, ну по-честному, да, какой из вас качок, вы никогда этим не занимались, вы себя не знаете даже в этом отношении. Поэтому никокенный это ваша бомбежка. Очень важно увидеть себя настоящего, в чем мешают сильно стыды. Ну, вот эта информация, она про мины, про психологические, у нас много материалов, если хотите, у нас есть книга, у нас есть видео, посмотрите их. Читайте эту очень полезно о том, как эти эмоции работают. Обид, 12, зависть. Ну и вот это вот все.